Посольство Азербайджана в Казахстане в алматинском отеле Интерконтиненталь организовало посвященное 30-летию трагедии 20 января, памятное мероприятие, в котором приняли участие почти 300 человек. Перед собравшимися выступил посол Азербайджана в Казахстане Рашат Мамедов. Напомнивший, что первым в те страшные январские дни, на призыв азербайджанского народа откликнулся Алжас Сулейменов. 20 января 1990 года, правительство во главе с Горбачевым, осуществило преступление против азербайджанского народа. Народный поэт Казахстана был один из немногих, выдающихся представителей тюркского мира, кто был рядом с Азербайджаном, в самые тяжелые для республики дни. Он приехал в Азербайджан буквально на следующий день, после кровавых событий и поддержал азербайджанский народ, в борьбе за независимость. Перед собравшимися выступил и сам Алжас Сулейм Менов, который сообщил, что он написал большую статью про трагедию 20 января, которая будет опубликована в казахстанских СМИ 20 января 2020 года, в день 30-летней годовщины трагедии. Этот эксклюзивный материал «Великого казаха» будет опубликован и в этой газете.